Это повитро – чистое место, где Гурдев принял рождение. И оно еще больше прославлено из-за того, что Гурдев здесь родился. Кроме того, Господь Рама был здесь в ссылке. Он пролил милость на Ахалию и также убил Тараку. Поэтому со всех точек зрения это место является необычайно повитро, необычайно чистым. Посмотрите насколько это чарующее, красивое место с прекрасными деревьями.